Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали, советский тяжелый танк 10 уровня Объект 780, карта Монастырь, игрок Just Me. Если я не ошибаюсь, это что-то вроде, да, доверься мне или поверь в меня. Что что ты такое? Ну, учитывая, что в этом бою игрок сделал, сейчас мы это все будем наблюдать. В плане игры ему можно довериться. Позицию, правда. Пока что он занял такую пт -шную. Вот Бабаха на своем месте, да. А левый фланг бросили. Там один ВК-45 поехал. Ну, 780 тоже, да. Он решил вначале попробовать здесь ну, на прострел подловить. Потому что на центр здесь бывает, едут, да, легкие иногда средние танки. Можно нанести урон, тем более, машина. Фига да, уже тут Бизонта уже тут подъехал. Причем 780-й в свете, но на него почему-то Бизонта внимание не обратил. Это восьмерка с десятками. Еще вот так нагло выкатываться. Счет, кстати, уже 0-2. Не знаю, там на правом фланге, наверное, все плохо. Сейчас и на левом здесь будет, скорее всего, не сладко. Но ну, он 60 ТП еще подтягивается. Но втроем тут, мне кажется, будет. Хотя, учитывая количество противников на правом фланге, на левом может быть их и не так много. Вот счет размочили. 1-2. <кх> <к> Интересно, да, вот здесь вот этого, этого танка циферка. То есть самый крутой танк. <с> вот этот, да. Ну, в плане крутой, да, в плане покупки. Это на котором стоит цифра-единичка. По-любому же такой человек есть. Ну вот так, с центра прилетает. И Удас еще и танкует в ответ. Ну я говорил, тут слева будет тяжеловато. Он уже как минимум три противника. Ну пока что трое трое, в принципе, ничего страшного. Да? Здесь ВЗ-55, Фош и Маус там крадется. ВК уже остался в одиночестве Что он может сделать против двух десяток? Ну вот фаша, к примеру, добрать А дальше все Дальше сейчас доедет Маус 780 его не получается пробить Но ВК, думаю, следующий кандидат в ангар По крайней мере на этом фланге, да? 780 еще более-менее относительно безопасности здесь Наверху находится Есть, если что, и время отступить Всё. ВК больше ничего сделать не смог там и видно у ВЗ прочности не убавилось ни с вот еще и эмиль подоспел где-то где ты где все это время сидел Да вот одна еще из болезней этого танка это частые пожары блин он постоянно горит прилетает снаряд в нлд и блин Пожары очень часто. Ну, я как владелец этого танка знаю, о чем говорю. А это, поверьте, мне такая неприятность. Да, и тут видно. Я вот тоже огнетушитель с собой, к примеру, не вожу. У меня точно такой же набор, как у этого игрока. Ремка, обычная аптечка и доппаек. Помогли здесь союзники добрать Мауса. Ну, хотя, я думаю, 780 и сам бы с этим справился. Есть пробитие по Эмилю. Там Бац центра разряжает барабан. Танкует 780-й. Эмиль, не знаю, в чем у Эмиля проблема. Что, НЛД трудно выцелить, или он? В НЛД даже не пробил. Не знаю, с топовой пушкой вроде Эмиль должен в НЛД 780-го был бы пробить. Хоть разок из трех снарядов-то. А он еще и с голдовыми снарядами и ни разу пробить не смог. Вот он, полетел здесь ВЗ. Ну вот это, может, 780-го и спасло, что ВЗ полетел дальше вперед, а не стал здесь пытаться, да, воевать 780-м. Да? Пойди он сюда наверх. 780-му были бы огромные проблемы. Прочности, да, осталось крайне мало. Для кого-то это на один выстрел. Ну, для того же ВЗ-55, к примеру, да? Счет 6-9. Союзники все остались только ток на базе. Практически. Как там оказались? Вон, два тяжелых танка в углу. Это какой-то заговоренный Удус. Уже второй раз не получается 880-го в этом бою пробить. Ну все, третий раз. Третьего шанса, так сказать, не будет. Это уж совсем Удус, да, в наглую так. По болю едет. Раз получил, еще что-то остановился, да, чтобы прицелиться. А если бы не останавливался, успел бы проскочить. Кстати, что всего один золотой снаряд. На да, один золотой снаряд у 780-го остался. Ну, в принципе, и десяток-то у противников одна единственная, которые тут вроде базовыми все пробиваются без проблем. Ну, понятно, тут из таких жестких только Маус был. Счет 8-11. 9-11. удалось здесь. Светляка подловить. Да, неприятно, критуется боеукладка. Ну что, игрок, ремку не использовал-то. Не знаю, может так в пылу сражения забыл, что она у него обновилась. Еще и промахивается. Ну, возможно, нервы. Все, бат ушел на перезарядку. Наконец-то игрок. Использовал ремкомплект, починил бы укладку. И вообще, да, вот еще и на золоте, на восьмом уровне. Кошмар. Я попробовал на премах восьмерках поиграть на золоте, но, блин, я смысла в этом большого не вижу. Это съедает весь практически фарм валюты. На премах гораздо выгоднее играть Без золота Причем, да, есть такие премы На которых нет проблем с бронепробитием Даже с десятками Ну, в топе, в принципе Я думаю, ни у кого проблем нету. Минус ВЗ Самый опасный, так сказать, противник уничтожен Сейчас должен бат, по идее, подоспеть 780 его и ждет да вот он прям летит тепленький но это было ожидаемо я не знаю зачем он так торопился надо было подождать когда 780 да, ну, попадет за свет отстреляется там по кому-нибудь на центре а потом уже на него выезжать нет пробития но эту машину тяжело конечно в лобовую проекцию пробить да, там можно выцелить НЛД, но где там снизу пробивается, очень там маленькая полоса, но вот получается попасть к 780-му. ПЦЦ. Ах, не успел перезарядиться. <coughs> Еще один легкий танк у противника в строю. 90. -к. Тоже может где-нибудь залететь ненароком. Хотя он, я смотрю, даже не светился ни разу. А если танк ни разу не светился, это уже о чем то говорит. Есть еще пробитие. Да, тут если только, ну, чудом каким-то удастся вот это вот пережить, это же барабанная ПТ, блин. Пусть и с долгой цикличной, там, не цикличной, да, с долгой перезарядкой. Сколько там между выстрелами? Секунд шесть. Тут еще один барабанный танк. Бизонты. 780-й тут как-то та, там разворачивается. Бизонта остается шотным. Где Скорпион, да? Вот сейчас самое время Скорпиону выехать и это... Скорпион-то быстрая машина, блин. Не всегда полезно сидеть в кустах и ждать. Иногда надо самому идти вперед. Осталось всего 6 снарядов 780 заряжает Единственный фугасный снаряд Скорпион любит фугасики Вон он, вон он, Скорпион попал В засвет с полным запасом Прочности, ну сейчас фугас сразу должен Больше половины снять, если конечно пробить Удастся Есть пробитие Ну что ж, Скорпион шотный он сказал свое слово И пора в ангар 780 перезаряжается, я думаю, быстрее У него был один шанс Он его не использовал Ну, теперь на поиске 90-ка Который, как я подозреваю, спит себе преспокойненько на базе Такая вишенка в конце Ну, 780 и так уже до да, 11 тысяч практически там, без каких-то копеек. Нанесенного урона, 7 уничтоженных он это заслужил. Четыре снаряда. Даже если полный запас прочности у 90-ка. Хватит без проблем. Главное не промахиваться. Попадает 780-й в засвет. 90 где-то здесь, ну. Вот он. Уснул, при спокойненько в кустах. Тут достаточно, в принципе, даже трех, по идее, снарядов, да?